Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатюкс. Сегодня у нас рубрика на тему короткие фразы на английском. Нам необходимо сказать на английском языке следующую фразу. Плохая примета. Перейдем к слову английскому sign. Буквально оно переводится как знак, признак или симптом. Итак, как же будет звучать на английском языке фраза? Bad – плохой, плохая. Bad sign – плохой знак. Bad sign – плохой знак. Это все равно, что плохая примета. Итак, плохая примета будет звучать как bad sign. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю всем вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, делайте комментарии. Всего вам доброго и пока. До следующих встреч в эфире.